Жалпы... казергезия Адамдар ССБ, надо рухани, ы, ...болмаса... ...өзінің бас на кирчский имсал, кизи, или стеда, как я, дехать, лебед, месилия, солмин, крисал, майтендой, солмин, вызынный бас на кирч, снахтан, шал, майтендой, солмин, шал, тай, ССБ, Бұрындар кездеспейтін нәрселер неге жиелеп кетті жалпы. Сіз енді басыңызда нөткен екен жағдай. Сізге біре көмек кесті, көмек кесті ме, көмек кеспе еді ме? Осы мәселе жөнде тереңерек айтсаңыз. Басынан нөтпеген адамның түсіндіруы басқа жағдай. Ал басынан нөткен адам, соны ішнен нөткізіп, қиналған адам, ол бүлден басқа Ай так орта сол баска без был такс Живые живой, бальянс помаха на ⁇ біреу брюги и пайгана капана ⁇ гин ⁇ без желулахта сизмбимс. Жулулахта сизмбий на ⁇ гин ⁇ физический адамды, біз а, депрессия, у вас есть депрессия, у вас есть депрессия, у вас есть депрессия, у вас есть депрессия, у вас есть депрессия, у Психолог, который находится в районе, не может быть в районе. не Все они могут быть в районе. Все они могут быть в в районе. Все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 Ол, желл, вызыги, мин, браха, дам, дар, физически, сужили, и вышинь, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, нить, ни, без фокусомыз тек-бір жақты, депрессия, либо ахшадан болу мүмкін, либо уайымнан болу мүмкін, либо бір ауыр қалу мүмкін. Без бәрін өзімізге аламызда, жан жақтын біриміз сұхбаттасы. Жан жақты кезесуге бару деген жоқ. Телефон, инстаграм, оданген фейсбук деген сияқты. Ембі мағанда, ана адаммен шайшып, ана адаммен шайшып, ойын өзгеркен кезде Дженель, он гендин, все гендин, не физика уже туда, девай там, жгурки, без сома, меньше, ата, виргимс, гендин, джулай, виргимс, гендин, депрессия, а у ауру буламен, адам, приятный ауру, потенциально гендин. Супи, кизилсти, кизилсти, була, виргимс, гендин, шагси, беря, я скажу, гендин, плюа, я скажу, гендин, плюа, я скажу, гендин, плюа, я скажу, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, гендин, Кью ай ай ай а а